Всем привет, народ, с вами Артём, и вы на канале Хороший Гик, и все, что я скажу дальше, вылится мне в не очень хорошую ситуацию, потому что... Я не знаю почему, но я решил сделать этот ролик, так как вчера увидел ролик Стаса, и как просто, где он говорил про то, что на новое говно, то есть по своему ролику понял лишь к концу, но то, что он говорил в начале, реально, немного меня подбесило. И я решил записать этот ролик не в обиду никому, Стаса я очень уважаю, то есть, но то, что начал говорить, это было для меня немного странно, довольно-таки немного взбесило меня приведением его просто примеров, скажем так, и поэтому я решил записать этот ролик, ну, сразу говорю не в обиду Стасу, никого не хочу обидеть сейчас, дальше, если... Этот ролик, как я уже написал в своем Телеграме, дойдет до нужного количества людей. Во-первых, поднимется хайповая тема, во-вторых, я получу здесь кучу дизлайков. Если он, конечно же, дойдет. И, и мне будет реально очень плохо. Прям очень плохо, меня начнут хейтить. Из-за того, что я обидел Стаса. Давайте, смотрим, погнали. 1.01 YouTube. Не люблю быть вестником, который приносит плохие новости, но есть у меня некоторые думы, и думаете из печальных. Начнем. Давайте вернемся немного в прошлое. Например, во времена, ну, скажем, iPhone 4, 4S, 5, 5S. Помните результаты синтетических бенчмарков, когда iPhone по своей производительности оставался далеко позади всех остальных стал же самых бюджетных Android смартфонов. И тогда владельцы iOS-гаджетов в споре, в извечном вот этом споре, что лучше Android или iOS, просто разводили руками и говорили, да, но оптимизация, у нас же оптимизация лучше. И синтетические бенчмарки Apple постоянно отрицала и даже никогда не приводил их результаты на своих презентациях, потому что Android-смартфоны были просто на два, даже можно сказать на три шага впереди этой яблочно-купертиновской компании, но что мы имеем начиная с 2016 года? Они сравнялись в производительности, а где-то apple смартфоны даже превосходили среднестатистический Android-гаджет. Вот блин, что ты имеешь в виду под среднестатистическими смартфонами. Э, э, в 2016 году, насколько я помню, выходил iPhone 8, стартовая цена была в районе 500 тысяч рублей. Э, ты сейчас берешь, сравниваешь средний ценовой сегмент, это 20 тысяч, с айфоном 8, который был на А11, по-моему, бионике, да, mm -hmm. если я не ошибаюсь, или а там не помню точно. Но ты сравниваешь абсолютно разные ценовые сегменты. Вот, ты сравни, возьми, по точке ценовой категории тогда, по-моему, выходил S. 7. Да, 7 по-моему, выходило S7, он стоил примерно же столько же, там, ну, плюс-минус, там, пару тысяч было разницы, но суть не в этом. Ты возьми, сравни их. И. Посмотри, разницу по производительности. С учетом того, что у них одинаковый ценовый сегмент, он. Блин, он ну никак не уступал никому. Даже iPhone немного проигрывал. То есть, опять довод не очень хороший. Что мы имеем сейчас с выходом iPhone XS Max? Да, большинство производителей гаджетов, например, тот же самый Oppo Find X, несмотря на все свои плюсы, у него стоит 845 Snapdragon. Это самая мощная платформа System on Chip, которая на данный момент выпускается и устанавливается в смартфоны на управление операционной системой Android. Так вот, 845 Snapdragon проигрывает в синтетических тестах даже прошлогоднему iPhone iPhone X, а iPhone XS Max рвет все остальные Android-смартфоны практически в два, а то и в три раза, и я... Ты, блин, нашел, что сравнивать. Смотри, iPhone XS Max э, на A12 Bionic, не забывай это. Э, он на 7-нанометровом техпроцессоре. Э, что такое 7-нанометровый техпроцессор, я объяснял в каком-то из своих роликов. Здесь, здесь, я не знаю, короче, где-то здесь. Э, в каком-то из углов э, я... Объяснял, ну, тогда выходил должен был анонс Кирина 980, он был должен с 7 и я объяснял, что это такое. То есть ты сейчас сравниваешь, условно говоря, что сейчас имеется у нас из ходового, это 845-й Snap, это Кирин 970, и то, что прям реально в ходу сейчас у всех, это прям вот самые основные, я скажу, процессоры, и новый 7-мм 11 12 Bionic, это очень глупо. Также, опять же, разные ценовые сегменты. 130 тысяч. И то, что сейчас ходит... Давайте не в средний ценовой сегмент возьмем. На 970-м Кирине самая топовая модель на данный момент, это, насколько я помню, должен быть Honor Porsche Design. Цена такая же, 130 тысяч. Да, он будет проигрывать, но не по памяти. То есть там также по модификации на 128-256 бигов. Это хрень, э, но там не 7-нанометровик, он немного будет уступать, но, ребята, реально разные ценовые сегменты и абсолютно разные технологии изготовления процессора и раз... техпроцессор разный, техпроцесс разный, глупо их сравнивать. Они рядом даже не стоят по производительности. Я как раз таки сторонник того, что сравнивать синтетические бенчмарки на совершенно разных платформах это не совсем корректно, и мы все знаем, какие преимущества Apple дает разработка, точнее, доработка архитектуры ARM на собственный манерст их А12 байоник. Вот про сравнение на разных платформах говоришь правильно. Э, также тут будет подсказочка. Мы сравнивали Honor 7 x и iPhone SE. Абсолютно один год выпуска. Э, Блин, да, по-моему, это все, что у них было схожего, это год выпуска и вроде чем-то там более-менее были похожи процессоры, но суть в чем: разная диагональ экран, разная операционная система, разные требования поэтому разный функционал. Абсолютно разное все. Разрешение экрана тоже отличается. И сравнивать вот это вот, это очень глупо. Да, 7X проиграл в два раза. Там 132 тысячи в Antutu были у SE и 72 у 7X. -а. И... Блин, вот эти факторы, которые я сейчас перечислил, лишь из-за этого 7 всрал. Но, тем не менее, у меня один вопрос. Какого хрена чем занимается Qualcomm? Qualcomm, вы что там с дуба рухнули? Вы вообще что ли ничего не делаете? Уже и Huawei китайцы вышли на 7-нанометровый техпроцесс. Ну, блин, говоришь правильно, но Huawei не совсем представили телефон, работающий на этом. Если я не ошибаюсь, презентации, по-моему, должна быть 15 числа. На данный момент, сегодня 12 число, это не суть важно. Э, нету еще полностью работающего гаджета. Да, были тесты по-любому, я не спорю. Кто-то проверял, но смотри. Э, с ним могут и обосраться. Samsung просто сейчас разрывают. В следующем году будет какой-то крышесносный процессор, который, правда, с Android работает хреново, но если Samsung напишут свою операционку, я об этом инсайде рассказывал в одном из выпусков, то у нас есть все основания полагать, что Qualcomm вообще просто сметут с рынка. Что с ними происходит? Мне вообще ничего не выпускают, начиная с прошлого года. Они выпустили 835 Snapdragon, который стоит в этом замечательном Google Pixel 2 XL и Google Pixel 2. После этого они его чуть-чуть, можно сказать, косметически, а, ну, как бы чуть-чуть подразогнали и получился 845 Snapdragon. На нем сейчас выходят Google Pixel 3 и 3XL. На нем сейчас есть Oppo Find X, Meizu 16, огромное количество флагманских самых дорогих, самых крутых смартфонов. Но уже даже Huawei представили свой смартфон, в котором стоит чип-систем. Он чип с 7-нанометровым техпроцессом. Здесь, конечно же, небольшая ремарка нужна. Можно спорить по поводу этого. Понимаете ли? Изменение техпроцесса это сокращение расстояния между транзисторами. И когда ты опускаешься ниже 10 или даже 14-нанометров, там уже работают совершенно другие физические законы. И то, как компания достигает вот этого сокращения техпроцесса, говорит о многом. Если компания пошла на хитрости, которые негативно сказываются на производительности устройства, то даже 7-нанометровый чип может быть по всем параметрам хуже, чем 14-нанометровый, 10-нанометровый чип. Но, тем не менее, у Apple, насколько я вижу, с этим все в порядке. Huawei тоже за собой как-то не позволяет. Хотя, ну ладно, с фото косяками, это мы всем простим. И Apple, я уверен, тоже снимают свои ролики для презентации используя только один смартфон, а используя кучу обвесов, сторонних объективов и прочих штук. Тем не менее, Квалком, почему вы вообще ничего не делаете? И поймите мою панику, что сейчас будет с Android смартфонами? Потому что они планируют выпустить 855 Snapdragon. Вот, кстати, про 850 Snapdragon. Я о нем говорил в одном из роликов, как раз в том, где разбирал 950 Кирин, блин, еще на подсказку, ну, ладно, хрен бы с ним. Было пару слухов, да, он должен был быть сильнее, как обещали даже 980-го Кирина, то есть... Но каких-то особых точных цифр не было, и там нет практически никаких изменений. Все остальное как обычно. Мол, мы там сделали то, мы улучшили искусственный интеллект, но никакой конкретики нет, нет никаких инсайдов, и я совершенно не понимаю, чем занимается Qualcomm. Почему Android-производители, производительность этих планшетов и устройств этих замечательных процессоров, сейчас на базе которых работает Android, сейчас так сильно отстает. Даже если уж на то пошло, сейчас Huawei, наверное, не дает никому своей разработки то есть они фактически монополисты. И получается, что что если Qualcomm сейчас продолжит также пинать балду к 2020-2021 году, нам абсолютно нечего будет покупать на базе андроида. И это меня пугает, на самом деле. Я думаю, каковы перспективы того, что Qualcomm сейчас пинают балду, и мне страшно становится. Рынок могут захватить Apple и Huawei. Я люблю обе этих компании по-своему люблю. Но если не будет конкуренции жестокой, если не будет глобального производителя типа американской компании Qualcomm, который будет всем продавать чипы, то не будет и серьезной конкуренции. Хочешь Android? Бери Huawei. Хочешь Apple? Бери Apple. Блин, да, мне кажется, вскоре, в принципе, так и будет. Даже если все производители останутся на рынке, то в большинстве случаев будет идти война между Huawei и Apple. Apple останется, потому что за него люди топят. Apple-ососов осталось много. Один Валентин, всего 6 миллионов, меньше, чего стоит. Там реально дохрена по ходу людей. А Huawei так, так, так как это дешевый китайский телефон. Смартфон в некоторых случаях, флагманный даже. И получается, так, то, что... и получается так то, что останется война между этими двумя компаниями. Это будет весело, но если эта война будет, то, скорее всего, потихоньку с рынка будут все остальные ребята уходить, так как спрос будет меньше на них и не останется конкуренции, а вот эта двойная война принесет нам очень много радости. И очень много штук. И все. И тогда все подорожает еще больше. В 2018 году, когда смартфон стоит 130 тысяч рублей, представьте себе, что будет, если андроидовские смартфоны будут вообще далеко позади по производительности. Что это значит? Apple с каждым годом улучшает производительность для того, чтобы переходить на более высокие разрешения экрана, которые позволят смотреть видеоконтент в более высоком качестве. И кто бы что ни говорил, единственная задача современного гаджета, которая и сделала Apple монополистом на этом рынке на долгое время, это потребление контента. Ребята, ну будем честны, Apple уходит не в медиа контент, он уходит в контент камеры. Потому что большинство пользователей техники Apple а используют э, камеру. Э, суть в том то что да, там улучшается экран, у них самая чуть не хорошая матрица малет насколько. Нет, стой. Ретина, ретина у них, извиняюсь. Но реально, они больше уходят в камеру, они стараются в камеру, улучшают портрет, портретный режим, как им кажется, улучшают, правда. А все, что, блин, основ... другое, это новый процессор, это новый диагональ, дизайны, разрешение экрана. Это все нужно для того, чтобы что-нибудь да показать на презентации, в основном идет упор на камеру. Чем лучше это устройство позволяет потреблять контент, неважно, музыка это видео или что-то другое, тем более оно востребовано, тем больше оно стоит. А теперь представьте, что будет, если у вас какое-нибудь видео, которое замечательно в разрешении 4 k воспроизводится с айфона, начнет тормозить на любом флагманском Android-смартфоне. Это печально. И получается, что кроме Samsung и кроме Huawei сейчас абсолютно некому представлять эти новые замечательные платформы. Но Samsung, как и Huawei, могут брать и просто не продавать их на сторону. Ну вообще на самом деле сейчас, вот если так задуматься, такой трэш происходит именно на рынке Android-смартфонов, потому что Mediatek какого-то нового крутого процессора, насколько я знаю, не представили. Qualcomm как-то обновляют, разгоняют уже, казалось бы, мертвый процессор, да, который уже, ну все, он уже свое, отжил, и ничего нового не представляют. Возможно, у меня просто нет каких-то инсайдов, новых сведений, но я сейчас сидел гуглил, я считал Anant тех самый крутой ресурс по процессорам именно, и ничего я там найти не могу, ничего, что говорило бы нам о позитивных каких-то изменениях, которые нам стоит ждать. И меня это пугает. Никогда не думал, что производитель станет главной проблемой глобального развития Android. но сейчас получается что это так я очень жду Huawei операционную систему я жду что они представят и мне очень интересно на это посмотреть потому что поверьте мне на слово если раньше в 2017 году я говорил мол ребята следующий год у нас будет безумно скучным ни один запомни ни один год скучно не будет каждый год нам что-то да приносит потому что есть какие-то маленькие прям микролокальные войны там условно говоря между китайцами теми же в Америке между Apple и Google. Ой, да. Apple и Samsung. Ну, блин, это... Сложная хрень, но реально ни один год скучным не будет. То сейчас начинается все самое интересное, потому что кто-то в этом году, в 2019, нас очень сильно удивит. Произойдет какая-нибудь неведомая хрень, мы все просто охренеем от того, что произошло. И рынок глобально, конечно же, не изменится, но будут такие локальные войны между производителями, которые доставят нам много всего интересного. Я жду этого с нетерпением. Пишите, что вы думаете по поводу этой ситуации, по поводу Qualcomm. Действительно, очень разочаровываю. Никогда не думал, что запишу такой мини-дис на компанию Qualcomm, но... Но это печаль, это печаль. С вами был Стас, на сегодня это все, пока. Ну, ребята, а на этом все сразу. Опять повторюсь, точнее, Стаса не хотел обидеть, просто немного-немного подбесила эта ситуация. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, колокольчик, не забываем обязательно колокольчик. Потихоньку растем. Всем.